Призвание Петра Но У ног Христа толпа теснилась, народ словам его внимал, живым потоком слово лилось, а он озеро стоял, Сияние неба отражалось в волнах генесорецких вод, и Божье слово изливалось из уст Христа на весь народ. Мужчины, женщины и дети пришли послушать Божьих слов, и рыбаки там молисети закончив неудачный лов. Христос вошел в одну из лодок, стоявшую у скальный глыб, узнав о том, что очень ловок был Симон Петр, по ловле рыб, и в лодку сев продолжил слово. Когда же перестал учить, просил закинуть сеть для лова и с тем на глубину отплыть. Ответил Симон, нет лова ни показать, ни посмотреть, но по-твоему, наставник, слову я все ж дерзну закинуть сеть. И сделал так. Им не мечталось такое множество поймать, что даже сеть их прорывалась, Улов не могший удержать, они друзей позвали сильных, Чтоб сети помогли тянуть, в лодки так обильно, Что начинали те тонуть. Вмиг, осознав Христову святость, Свою греховность осознал священным ужасом объятый, К ногам Христа там Петр припал. Отцом назначено от века тебе апостолом ходить. Не бойся, Симон, человеков, отныне будешь ты ловить. Сказал, призвание уверен, небесным промыслом храним. И лодки вытащив на берег, оставив все, пошли за ним.